Чем мы можем ему помочь, чтобы типа встать что ли? Я не знаю, это кома. Уже больше недели. Окей, я встал и в окно. Ну да, я всегда так делаю. Почему я посидел? Я не знаю. Это тот самый главный герой, или это не тот? Я очень даже хорош. Его шатает. Писец, как его шатает. Да ну как ты. Не, чувак, типа, давай я это просто иду, окей? Шизофрения проявляется небольшая, но это ладно. Давай, давай, давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось, поднажми. Да он застрял. Тихо, все, я убежал наконец-то. Пора мстить. Я не знаю, кто со мной сделал. Может, в какой-то сцене я это пропустил. Ну да, впрочем, неважно, будем мстить. И вам добрый вечер, как э, Новый год. Праздники, мандаринки, да. Вкусно. И, оп! От... к вам пришел. Чего вы такие грустные? Эй, тихо, тихо, тихо. Пацаны, пацаны, пацаны. Да, это недоразумление, я просто посывал. Слишком много парней, я, я чувствую себя на диване, а вокруг меня очень много черных ребят. Оп-оп-оп. Мама-мия. It's me, май. Нет, нет. Вот это, я обосрал. Хорошо, окей. Оп, естественно. Не приближайтесь ко мне, господа жирные. <решат> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, воу, воу, воу, что происходит, где ah? It's time for us to show him what the world well know of. Remember you taining and play and save. нихера, uh, не понял, дед. Uh -huh. я, ой. Биг босс, биг босс меня ушатал, коричневый сладкий парень. <с> <с> сладкий внутри парень. Здрасте, здрасте, здрасте. Оп, оп, оп-оп-оп. <клев> Можно к вам на пасашок? В туалет, здрасте. И раз, два, три. Елочка, гори. Куда ты, куда ты ползешь? Это вот знаешь, когда напьются после Нового года и ползут, ползут, значит, просыпаются всякие там эти жучки всякие, и ползут, и ползут. Куда ты пополз? Так, подожди, парень, пацан, давай, хватит танцевать. <клев> давай. Напьются, понапухиваются, потом влазят вот эти вот жучки всякие. Ар-р-рлайт, ай гив ю just please don't know hear me. Извини, парень. Ну, такая работа, что, что поделать. Элитный, элитный клуб, раз, тут полно шоколадных зайцев, наверное, у них утренних. Э-э-э-э-э-э, не... Ты что? Барсик, я тебе не дам вискаса. Иди нахрен. Барсик. Ба барсик. Барсик, не трогай меня. Оставь... Тут Барсики наказаны. Лухи, остави его. Чего? Четыре. Эй, алло. Прием. На. На. На. На. На. На. На. Не-не-не-не. Да как это этого можно уклониться вообще? Может я домой тогда пойду? А, видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по Хаблайм Майами. Давай, удачи!